Грузовые транспортные комплексы SkyWay способны решить любую актуальную проблему в сфере перевозок. Среди их преимуществ высокая производительность и многофункциональность, короткий срок окупаемости и низкая стоимость функционирования. В линейке грузовых транспортных средств SkyWay есть как универсальные модули для ISO-контейнеров, широко применяющиеся в современных перевозках, так и специализированные решения для самых разных типов грузов. Полная автоматизация позволит встроить грузовой транспорт Skyway в систему промышленного производства будущего, в которой роль ручного труда будет сведена к минимуму. Дополнительное преимущество струнной инфраструктуры состоит в том, что ее можно использовать как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. Это разумное и экономичное решение, которое позволит создать полноценную транспортную систему в промышленных и логистических центрах. Грузовой транспорт SkyWay – это доступный, технологичный и экологичный способ перевозки товаров и ресурсов, соответствующий вызовам будущего.